Всем привет! Ежедневные капризы погоды не пристают удивлять жителей нашего города. А я постараюсь удивить тебя свежими новостями от команды «Универ -Ньюз». С тобой Диана Шилова и сегодня ты увидишь. Научное событие международного масштаба прошло в Академии наук. В Казани и Москва обсудили пути развития университетов. Медицинский прогресс в КФУ придумали новое лекарство. В Академии наук Республики Татарстан прошла международная конференция, приуроченная к празднованию столетия образования ТАСССР. Лейтмотив конференции ты узнаешь в следующем сюжете.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 Алексеем Лубковым. Для обсуждения путей развития двух вузов. Итогом встречи стало заключение сотрудничества между университетами. Подробнее в следующем сюжете. 1 ноября ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимулин посетили Московский педагогический государственный университет. ВУЗ отмечает свое 145-летие. Ильшат Гафуров встретился с главой Московского университета Алексеем Лубковым для обсуждения путей развития двух университетов. Итогом этой беседы стало заключение соглашения о сотрудничестве. Соглашение предполагает взаимодействие в области организации совместных проектов и исследований, проведения конференций и форумов, а также взаимопомощь в реализации и стратегии развития обоих вузов. Казанский университет готов предоставить для этих целей современные лаборатории научно-образовательных центров САЕ «Учитель 21 века», моделирующие современные школьные кабинеты физики и химии и другие средства для обучения. Делегация МПБГУ во главе с ректором уже посетила все эти объекты 5 сентября в рамках ознакомительного визита в КФУ. Тогда же были достигнуты договоренности о всестороннем взаимодействии. Я надеюсь, что вот с помощью Казанского федерального университета, вашего института, мы сможем реализовать и совместные проекты. Это будет во благо российскому образованию, во благо нашего молодого поколения, будущего нашей страны. Реализация соглашения начнется в самое ближайшее время. Артем Тупичкин, Универньюс.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 Ученым Казанского университета удалось сделать то, что до недавнего времени казалось нереальным. Созданная им экспериментальная генная терапия способна вылечить лошадь от хромоты в течение всего лишь нескольких недель. Как ученые поднимали на ноги про накопытных спортсменов и какое будущее теперь ожидает данные исследования, выясняла Адель Шмилова.